Всем привет! Смотрим. Карину. Я понял, что просто не могу без тебя. я хочу сделать это предложение. Сила! Сила! Я сейчас выкладываю, что эта мразь от и сдохнет. Спасибо. За деньги сделал Карине предложение. Карине надо без денег делать предложение. Каждый день. Пока. Выкладывай. Друзья. Нет. Вот эту карту ты залила? Кредитку мою отдай. Ты что такой жадный? Можно я сумочку еще куплю? Ага, купишь сейчас. Откуда у тебя вообще сколько кредиток? <связать> И кто такой нахуй, Геннадий Петрович? Гори! А Геннадий Петрович в следующем ролике сейчас будет. Сырники, которые ест. <связать> Где ты этому научилась? <связать> ну я сама научилась. <связать> <связать> ну скажи. <связать> ну ну пусть я далатливая сама научилась. <связать> Это просто божественные сырники. тебе <связать> А вот и Гена Петрович. О счет давай я оплачу. Я сама за себя оплачу. Ну я мужчина, давай я оплачу. А что, по-твоему, женщина не может сама за себя заплатить? Увидела счет, и сразу сказала, плати ты ее А с другой стороны ты мужчина, я не хочу тебя обижать. Заплати. Ты у меня самая лучшая, самая любимая, самая прекрасная. Я тебя никогда не обижу. Су! Белые кроссовки, куда ты наступай? Смотри, блядь, под ноги своими глазами, своей головой, думай, блядь. Ты сдал Саш, ну прости, пожалуйста. Зин, да, Дзин, пришли. Ты, ты че? Открой дверь. Ща посмотрим. Любовь любовью, а кроссовки дороже. Я ты че, блядь, Зарплата через два дня. Поняла, открою. Здрасте. Забор покрасьте. Тапки одевай, не следите. Ты как общаешься? Тапки, пожалуйста, одень, чтобы не насрать на полу. Добрая Кареночка. Ну, все! Нашла всех хлопчика! Я, я горю, я, нормально яру! Сегодня новая серия! Вот и в серии это с ним будет с банальчиком Саша. Смотри, какой породистый <свистит> ребенок. <свистит> <свистит> ну, жеребец ну, хороший, конечно. Смотрим. Зин, да, пришли. И Открой дверь, Я ты что, ты творец, зарплата ты? через два дня. Ну, видимо, ты должна все выполнять, все, все, все, что Женя не попросит. Да, сейчас открою. Здрасте. Забор покрасьте, тапки одевай, не следите тут. Ты как общаешься? Тапки, пожалуйста, одень а не. Дальше... Кариночка, чуть не улыбнулась, знаешь, как просто в полном серьезе все рассказывает. Шутит обалденно, обалденно шутит. А Зина грубая-грубая, смешно-грубая девушка. Зарать на полу. А, братан, это кто? Ты и то работает сама Зина. Красивая. Ты чё, что ли? Серьезно, братан? Б... Каринечка, и правда красивая, очень красивая. Зина. Че, жрать будете? Нормально, ты можешь разговаривать? Будь чё, а, При входе с третьего на... И так, и так, не... грубо. И сейчас, говорит, будете есть? И так, и так, тоже грубо. Вот ты пожрал за собой убрать что-ли нельзя? Не поняюсь. Ты чё, блядь, а? Ты когда смотришь? У вас там что-то просто, блядь. Сзади у вас очень красиво. Юбка. Ты что, типа, Слышь, ты этого мордастого котяру от меня подальше держи, а? а то я его денег детиках у пашки Давай родственную закрой, на друзей мы их не агрессивны. Зин, а что вы сегодня делаете вечером? РАБОТАЕТ! Положил такой пол-ложки. Чего она там положила-то? Долгая и упорная. Это... Пи**нашь -пи этот дом! Так давай ты без мада, слушай, общайся за е***** уже. Ммм, как вкусно! Кукуруза будешь? Буду. С ваших рук что угодно. И херь какую-то выплю... выкинул сразу на мраморные полы. Ой -ой. Целью посыпать? Вот Давайте. оно. Какой размер, как у меня. Как у меня. Девушке не, совершенно, не, не обязательно знать, и она и не хочет знать. Каким размером у него, у кого другого Неинтересно такое Зина! Твою мать, ты что с находишь? ходишь? Да я хотел спросить, где у вас Уборная там, на, -на, -на втором этаже Блять, пальцы за свои грязные Сальные отсюда Не лапай дом Давай, я я убери этого, а -да идиот от меня а? Да что так агрессивно, что у Да он маньяк какой-то Абсолютный Агрессивно относиться к уборщицам Тобрынейший человек, блять, Саня, успокойся Хватит агрессировать, я тебе зарплату Если он дома останется сегодня, я сегодня дома ночевать не буду, я в сарай пойду, понял? И зарплату лишу тебя за это Он что за зарплату, Все делать, все подряд, все, что Женя не захочет? Нет Ты Нет. че психу, ах ты сука такая Зина, это вам Это волчья ягода, а ты шакалишь, понял? Зина, да ладно тебе, но я хочу... Ты не пара. ходи ты за мной ты Я хочешь? просто поухаживать хочу я тебе сейчас пухажу, я тебе сейчас так пухажу, я сейчас как долбанул, знаешь, это потом... <соспит> Иди отсюда, сказал, не ходи за мной. ну хватит тебе агрессии, что такая злая это на него, а? Ты что, мужики обидели? Да никто на свидание не зовет никогда. Даже как кто-то позвал вот той серии. И то потом передумал, ну что это такое? Что за мужики такие пошли? Девочка, в саку девочка просто, в саку. Не твое дело. Это, слушай, да, ты это, ты чё меня это, позвать хочешь, да? Да. А куда? Ну слушай, куда хочешь, можно в кино, можно в ресторан. В Турцию хочу. Я была, мне там понравилось. Зим, ты че? Хочешь, чтобы мужик сразу убежал, позови его в Турцию. Он сразу убежит. А, ч а чё? Ты не наглей, а? У меня отпуск может быть. Какой отпуск? Я не раз только на работу вышла. Первый месяц сразу отпуск. Очень хорошая работа. Пора там позвонить надо. Я попозже подойду это узнать. Хорошо? Покажи. У тебя номер его есть? Да. Хочешь, чтобы парень убежал? Пригласи его в Турцию. И он сделает, и он сделает наоборот, он бежит. Ну и Жень, Жень в конце. Всем доброго утра, всем чудесного, прекрасного, позитивного дня. Пусть сегодняшние ваши все цели и планы исполнятся. А мы вот катаемся, и да, я в тапочках дому кататься конечно в тапочках очень здорово на машине быстрый краткий обзор вот на это вот день короче стоит на 60 тысяч рублей также она управляется с помощью пультика также тут есть режим собачки после которого она преследует этот самый пультик вот в принципе я рассказал все что хотел сказал бы сколько она километров проходит на одном заряде очень мне кажется интересно Деньги конечно, 60 тысяч это много конечно 60 тысяч рублей ребята это как тебе ресторан? Да, очень крутой. Тебе удобно? Да, очень. Слушай, ну может она сядешь на... На коленочках. У Женечки на коленочках. Свободные места. Ты знаешь, меня там очень сильно дует. Я, а -а -а. Не, хочу, я не хочу заболеть. И дело только в этом. Конечно! Конечно! Знаешь что? Очень здорово. Конечно! Итак, у нас есть игровая VR-комната и есть девушка. И сейчас мы между ними приведем сравнение. Портят зрение, портят твои нервы. Жрет электричество, жрет твой мозг. Не умеет готовить, не умеет готовить. Ну, Кариночка готовил уже, он какой-то красный борщ. Давай этому самому банальщику. Карин умеет. Братан, ты что выбираешь? Конечно, комнату, пошли играть Твои друзья кончены, дебилы, я сплю, Аха-ха-ха-ха-ха, не смытое. Смывать надо, ё за собой-то. Смотрим Дау и Карину. Раннее утро, еду сдавать экзамен, но я подготовилась, думаю сдам. Чувак это самое. С полицейский матом. Девочки куда-то поехали. Жим-жим. Друг другу делать. У всех есть такой друг. Ванечка, скажи, что тебе случилось? Кассир, Мне видно. Вот. одинок? Ну, судя по чеку, да. чек. Карина классно шутит, очень классно. Сторис. Ты что там замучилась? Карина встретила выпускников. А у вас девочки в классе есть? Нет, у вас учитывая клас, а пара футболист. Очень хороший город! Очень хороший город! Одни бойцы. Ну-ка, смотрим, Дау. <плес> Пранкат Сам пукнул, сам посмеялся. Уже третий концерт подряд у меня пиет кепку. Ну раз пошла так... Ну, видимо, ты ее сам отдал. Че? Людям нравится. Почему не отдать? Я движуха, ребята, то теперь это будет традиция. Теперь на каждом своем концерте я буду отдавать неизвестному свою кепку. На, ё На, Братишка! Видимо и правда заснул. Парнишка-то, братишка. Не шутите Зохана! Не разбудите Зохана! Давай поет свою новую песню, которая доступна ВКонтакте. Залетай. Скорее, свайпы и подписывайся. Подписывайтесь на канал.